Всем Реса Макс Риск, Новый Год Брау всем Лайк, подписка. И наша цель победить. Праздник День 11 Очки такое. Заберу почему я... О, кого взять. Как по мне нужно брать такого слава персонажа и покупкам вот. например, например Гейла. Барди, барди распрасывает с бутылкой липкого смеси. Что это такое орган? А да? это такое смесичек. Леч, лечебная настройка. Барди ширят в страну, строк, сторону ближайшего союзника. Мы съедим лук, жан, который восстанавливает этот значок. в течение секунды. Заряд. Ага, что возьмем. Тиму. А давайте здесь. Лайк, подписка, настолько квеста что нужно выполнять, выполнять и выполнять. Будет длинный ролик, будет куча серий. Вот все. Все это ясно. А, айсайдер. Айсайдер. Что, блин, я тоже играю? Что за бранки? Нет, я не согласен с этим. Ну как это так? Бранки э? мне должны забрать, понял. Дат поют жмагнитол, к нам идут чел. Держись. Чел, блин. Пожалуйста. Нет. Да блин, твою же магнитолу, ты нуб! Да, блин, Морти справился, я думал он не справится, буду обижаться на него снова, да? Громко, слишком, громко, понял. Ура, наконец-то, я хочу кто-то подарок, а то враги, враги, враги. Хочу взять подарок. Блин. Зато отвлекаю кого-то хоть, да? Хоть это тоже радуется. ты проиграл. Да, да да да давай мортис врубай ладно трус чувак трус врубай его блин трус ты они а не... мужчина трус он виноват он трус позор ну вот что он скажет не ну вот так а это дичь да а я думаю ну вот значит там эм, игра brawl stars не хочет праздновать новый год не понимают игру пока поранчик а и сайдер чтоб не набил понял хм. на а это читер блин на Ай вырубает ой врубает ой, вырубает. куда пошел? куда пошел блин да, слишком хитрый. Пошли врубать. Ой, ворон здесь. Ой, ранил. Ой. На Ой, ой-ой-ой. Сосава. Ой, ой, ой, ой. Что, Что нам делать? Ой. Ой, этот чел убивать не хочет. Ой, еще один чел. Мимо. А. Ой, -мо. Ой, Ой--мо. Ой, ой, ой, ой, ой. Тогда я буду багалочка. Уголочек идти. И буду как-то сражаться там вот. А это я возьму, что ли? Тут как-то. Да твою жбах и как? Вы ч ⁇ Ну, лишь Ладно, ну, как хотите. Проиграли вдвоем. А, ладно. лучше одиночный играть согласен. Блин. Но, в принципе, все равно. Наша цепь велька. В том -то случае... Буду, чтобы как-то выиграть. Что это нас будет, это вот. <связать> Ладно. Забейте на это нужно. Если у вас был бы клан, к ним, друзья, из-за вас мы клан не активируем. Почему так мало? Давайте участвуйте. А, я про барлики. Если наш план мог, ты крути отслушивай. Все, мне все. Прокачаем, чтобы нас не бежали. Пошли. Сейчас, затащим один на один. Куда-то не могу, так а куда-то позор, блин, какой-то. дайте ди выиграть. На. Окей. Надо пас Кому там ä, сделать дырку в э, городе? Можно сюда вот. сюда. Эй, мелкий. Иди сюда. О -о -о, отступаем. Ладно, идем сюда. Я думаю, это центр. Оказывается, не смешно. Еще ближнего боя еще писать. Блин, нужно сразу бы запускать. хитренький игрок. Не знаю сколько не было кукал, спиши контракты, знаешь блин я скажу плюс нужно какой минус слабачка значит на окей кто на сильнее рекоменда другая карта сейчас бьется как так по незначит на битве ты подходишь посмотрим попробуем все попробуем все будет нормально Это как то штука непонятная Паджо, я даже не про них ничего не знаю. Они же обрубают, кстати. это такой, кстати, был? Для вас, что ли? Не для меня. Буду идти на центр, буду все поругать, да? А заел блин. А блин. Есть, я прям машина уничтожений. Отстань. Пятое место, давай еще лучше. Я всех расстреляю, прям брауса с такой немационной. Прям все черная. Косточки, блин. Два на одного, слышь. Ну ладно, сэндю. Проиграй, пожалуйста, не дай за него. Блин, ну как так можно два на одного? Нет, не несправедливость. Просто безумная катка. Нагой ящик. А какой он красивый. Давайте выпадем. Аж ховат, хот Пошли сюда, тут, наверно будет зарубок с кем-то. Или не с кем. Вот, в принципе, можно. эй иди сюда чел блин ладно отрыва так отравил чё за фигня брал появилась какая-то как-то много убивает, кстати краков раньше я очень боялся играть а, салка меня теперь когда ты такого вот заруба, то ладно, тут есть ждать. Подойди ко мне. Четыре. Лучше ждать, по-моему. Где? звук так скажем пусть это такое у нас? классная штука нет ты не выиграл отстань ты не выиграл ты не выиграл отстань а проводи не думала. Опасный игрок, ну у тебя просто лего, но а у меня не одна леги, поэтому я оценку брал старшку ставил единичку Жду когда не ответит. Из зубы тоже, не отвечает никак нам Очень странно, а чему-то, с кого еще раз, или с другого, кстати Парно уже, специально, идти с кем там, кстати, да, о, реки Рекаша, таймс, выдвигаемся Пошли танцы в дюгайс. Так, так, J Times, James. I did not come in. Ча в няки иди сюда, блин. Чай, так буду. Ой, пожипе два. Скотненько. Ладно, идем за ним. Ай, ещ куда без меня, слышь? А ну иди сюда, блин. Во, вот так нужно было. Я не трус отстань. Я буду вс аккурбать. кого морда хоть бы. Оно а ну, отстать от меня нужно. Отстать или будут gi.. Ли будь.... Кырды, к вам. Кырды, к вам. Кырды. Кырды, блин, трус. Что блин Школьник, работай. All 214 2014 год, сколько ты лет? 6 7. Все, я уже на сколько лет? 17 лет. 7, 7, 7. Он 10, я его. Он не младше на 10 лет. Трус, блин, трус, пошел вон. Он тут, ловить его нужно. Ловить его нужно. Буду дразнить всех, что прям все нас такого. О, какая ракета, слушайте. А, чё я, блин? Я победил, отстань. Это я с Поймай, давай, мафиози, думаешь мафю. Подружиться с школьником я не хочу. Он семерочник, блин. 7 лет, ему. Ну и реально, тут ноль не добавлю. Ну, наверное, не хотя мне. 7 хп, а, блин. Хорошо, что я прокачался. Ну, давай, иди, иди, воюй. Не, нет, ты мощная защита. Атакуй. Ой, ⁇ Столкновение. Вот с меня вырубили. Школьник против э, киллера или как-то него. Килью. Китайцы, общем то Ребята кошки на китайцы. Да неужели школьник будем победить? Да неужели? А! Как о! Помог как-нибудь. Как-нибудь на помог тебе. Десятого. Давай, мы отличная команда, школьник. Пошли еще раз. Не могу, что они. что, близ труд, блин. Давай еще. Тут прям 4 квест 4 квеста выполняю. Изима просто. 4 квеста. Раньше максимум было 3 квеста. Теперь 4. Ебай. Чувак, давай работать. Давай, давай, идем, идем, делал. Давай, давай, давай, давай. Что 753. Что цифра, блин? Ты просто рандом решил Или как? Сок теле вообще. А, чё за чаклун, блин? Колдон. Колдон, блин. Ловить колду нужно. А, лагает, брау лагает. Чувак, я подпилял вот. Сейчас, я буду. Вот загайс. Вот the, вот the ты где? Чеш, с кем я Я тут снайпер вообще нези. Попал? <б graphic> Попал. Я вообще тут снайпер, йоу. Пошли! Эй! Мы, русские мы пришли за вами Вот, guys Да блин, так мне интересно, так нечестно А, про меня узнали уже Ой, ой, ой Ладно, трусь Нас, Наш паник такой себе Я думал, он 6 лет блин У него шесть лет, у меня восемь Как-то так, блин, почему мне такой Слабок попал к себе, блин, а? От меня сильного мускулы Музыка, ну давайте мне. Вот быка давай. Давай, здесь бык. Давай. Я заел. Нормально, прям. Пранкс. Витис Пранкс. Пранкс. А! Как это так? Нереально, нереально Десять, девять, восемь, семь, шесть. Пять. Держись, Брайс, проимодамщук. Они офигили, да? Один, ноль, go. О, пошло дело сразу тебе сказали. Отвали. Ты чё блин провоцируешь кого-нибудь? Человек так много. Чел, чё блин делать нужно? Думай. Пошли сюда. Блин уходи бог десяток я не могу реально смешно десяток аааа А оборот блин его все обижают тоже школьник седьмин сенавошник почему мы школьники блин давай еще раз бро Вот the guys Вот, the guys Вот, the guys Вот, the guys кстати брали что из меня Раньше Бравли можно было играть еще раз. Э, в один на один режим. теперь убрали, а вот 2 на 2 можно еще раз. Почему? Потому что тут, конечно, сам место. Подожди, что я говорю? Не знаю, что случилось. Забудьте, что я сказал. Не то. Ч, повторяю, знаю? Слышишь, ты роль что ролик наверх, что без будущего. Давай. Вот мне что-то как-то не, не нравится Брауз. Из-за чего? Из-за того, что он какой-то странный брал Старос стол. Почему я тут хожу без лица? Я не вижу лица Вот никого не вижу, только кепки вижу. А, вот тика вижу, отлично. Поднимитек с лицом. Ну же, давай, правильно, давай, давай. Шесть. Пять. Четыре. Три. 2, 1, 0. Вот загойс, вот загойс. Чувак, нужно что-то думать. Прячемся, да? Иди, иди, иди. Я тебе помогу как-нибудь. Держись там, братан. Вот загойс. Ладно. А чего сейчас вы не занимаю? Отлично, захочешь обучать? Как-то с нами играют. Почему ну-ка? ну ну везде думал. где класс еще. Ой, мой oh гад. Какая карта для класса? ладно, Подожди, там класс. Что есть еще? Большой ящик, отлично, блин, большой ящик открываем. Через там пару дней закончится браупас. пас Я даже не успею. начинает что-то тормозил блин а биби убивает прикрыть биби я буду врубать всех иди сюда блин, все всех тебе тут нет я заберу Я заберу всех Бру, блин. так наша цель просто делать какую-то точку и так до конца игры пока не доберется не наберется есть кристаллов вот так тактика рабочая Иди сюда, чел, блин Вот моя точка Вс Вот the guys What the guys! Вырубил Ай Эй, кто умер? Эй, кто умер, блин? Тик! Эй, ты чё блин, я тут сражался с ним а, -а, -а, -а, -а. Блин, реально тяжело ставить играть Минут. вы нубы вот реально ну почему так со мной ходить уже на потом на этого давай все еще да. так много пару стартов что делать почему так много кп ошибка брау старте у них слишком много Че я сломался слышь брау старш ненормальный брау старш ненормальный что я сломался, блин Почему меня голову отрубили? Так нечестно. Не, с ними не хочу. Тираны слабаки. Понял уже. играйте в Совет играть Пиши просто поиск про Просто на YouTube или да лучше YouTube канал просто поиск на по YouTube. Найди канал в возрасте обезьян макс рис найдешь. Там на риск, конечно, но еще на русском найдешь. Пранкер, пранкер, хочешь пранк пранкать для ниндзя а Помочь пацана а я вот тут идет крыса крысу слушай война 2 мировая нужно держать ползу блин вырубили держите там полз блин я не знаю какого черта у меня в рубля скин какой-то смешно вот за иго иди сюда врубили Забираем все кристаллы, не даем. А, сейчас он куда ходится меня. Вот, загайс. А, куда пошел? Не пошел, потому что там опасно, конечно, опасно. Вот, за Чего это такой? Чего это же мы будем? тут будем против всех? Один против троих, да? Опасная игра. Как вы бы поступили? Браво Стас – такая есть музыка? Да ладно? Сейчас меня буду мутать. А, -а, а, Идем я! ай вырвали почти я смотрите по краешку бою. а как они выросли кто ему дал кристалл мои ладно ну вы пока в общем за наша команда просто ну бог создана вот ты виноват блин ты виноват, бом как ты проиграл блин ну как я не лову ощущение не очень интересно какой у них левел, блин шесть семь семь восемь восемь твою магнитолу неужели у них есть супер тактика ПМ дайте мне ПМ кстати не есть ПМ нету бо можно кстати взять и этого маленького красивенького ПМ ПМ хочу ПМ хочу ПМ а ну о, давай ПМку давай хочу, ладно Динамайка не было. Возможно, динамайк затачит. Кто же этом знает? Пробуем. И лишь вы попробовать. Еще закинем. На бомбу. Вот сгай гайс бомбу. Я тут даже могу прям, знаете, прям ширина у бомбы реально высокая что я капец может быть какой-то. Мимо. Не умеешь кидать бомбу. Я уже понял бы. На. Спугался, не? Просто лишь покинул. Ты что, на ГТ она игрался лишь шо блин? Ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой. Ладно, пошел ты. Наших обижает. А, ну, вернее, лидерость, Лидерство. лидерость. Вернее, блин, тут ненормально, блин. Вернее его. А -а -а. Блин. Это чувак синий. Карл. Что за Миша, блин, ну одним, блин. Атаковать буду на тебя, что ты пугался, блин. А то меня сразу врубает так по-быстрому. Так неинтересно, нечестность. Почему вечно я, кстати, не понимаю. Раз. Два. У меня сейчас. На. Ну почему? Браво! Да, да, наконец-то понял, блин. ну наконец Давай, давай, давай, забирай. Давай, на на них там. Ой, -мо, На. На. Ой-ой-ой-ой-ой. Бам вроде понятно как терять но опасно всем удачи пока я уже не хочу там три квеста по игре по одному персонажу. может поиграем все же за эм, динамайка три квеста там новый мировой рекорд Три квест за динамайка Капец. там не пеппер не, не убил Пожалуй, сдаем. Это очень красиво. куда Георгия. Прямо бал, что муж не обружился сначала. Это или я, силен, или кто-то? Что ну бежи! Блин, за такой новостью мы проиграем, конечно. Ай, ну, как это так? Было? не на майк да что вот самое опасный. ладно ну бы пока всем удачи пока